Всем привет! Вы на канале Секреты роскошных волос и сегодня мы поговорим о кофе любимым миллионами людей напитки. Родиной кофе является Эфиопия. Считается, что открытие кофе случилось благодаря пастухам, которые заварили плоды кофейного дерева. Они увидели, что косы, поживав его листья, странно себя ведут, и пастухи, выпив отвар из таких листьев, также ощутили прилив энергии и бодрости. Сколько полезных свойств приписано этому замечательному напитку? но кофе также нашел свое применение в косметических и уходовых средствах. Уже очень давно он используется в натуральных масках для волос, скрабах, пилингах. Аромат кофе можно ощутить в кремах и даже в парфюме. Состав кофе делает его чудодейственным средством для красоты волос, и действие проявляется сильнее, если применять его регулярно. Зерно кофе содержит клетчатку, белки, жиры, кофейное масло, а также такие элементы, как марганец и магний. В сваренный кофе можно добавить в воду, и полоскать им волосы. Это сделает их крепкими и поможет устранить перхоть и даже зуд. А также волосы получатся с красивым шоколадным оттенком и блеском. Но тут следует понимать, что этот способ не подойдет блондинкам, так как может получиться нежелательный оттенок, темный или рыжеватый, из-за содержания каротиноидов в составе кофе. Многие выбрасывают кофейную гущу из своих кофемашин, а между прочим, кофейная гуща это мягкий природный пилинг. Если его смешать с любым шампунем, то этот пилинг можно использовать для кожи головы, что крайне полезно делать хотя бы один-два раза в неделю. Это позволит очистить кожу головы более существенно, чем шампунем. Кофейный пилинг отлично отшелушивает кожу головы от укладочных средств, которыми мы часто пользуемся. Кофейный пилинг также очень хорошо улучшает микроциркуляцию в коже головы и рекомендуется тем, кто страдает повышенной жирностью кожи и вынужден часто мыть голову. Итак, какие, к примеру, бывают маски с добавлением кофе? Есть уже готовые продукты, в масс-маркетах, но если вы предпочитаете натуральные домашние маски, то вот вам пара простых полезных рецептов. 1. Кофейная питательная маска. Эта кофейная маска благотворно влияет на питание волос, укрепляет стенки капилляров, придает волосам здоровый вид и препятствует выпадению. Мед в составе обладает витаминами группы Б и минералами, дает противовоспалительный и успокаивающий эффект для кожи головы. Что нам понадобится для этой восхитительной маски? Вам понадобится растворимый кожу, кофе 2-3 столовых ложки, мед 1 столовая ложка, растительное масло также 1 столовая ложка, горячая вода. 3 столовых ложки и 2-3 столовых ложки шампуня. Все это смешивайте в однородную массу и полученную смесь можно поставить в холодильник. Далее желательно перелить в емкость с носиком для удобного нанесения, так как состав получается жидким. И по проборам наносите на кожу головы. Далее массируете, втираете, одевайте шапочку и ходите так примерно 15-20 минут. Потом моете голову привычным способом. Второй рецепт маски. Кофейная маска против выпадения волос. Вам понадобится... 1 ложка коньяка, 1 ложка оливкового масла, 1 желток и кофейные гуще или так называемый кофейный жмых из кофемашины). К тому же у него прекрасный эффект пилинга, он улучшит состояние эпидермиса кожи головы и усилит кровообращение. Итак, всю массу смешивайте, наносите по проборам и под шапочку на 20 минут. Далее хорошо промывайте волосы, как делаете это обычно. Использовать маски можно один-два раза в неделю. А может ли употребление кофе влиять на выпадение волос? Существует также мнение, что употребление более двух чашек кофе в день негативно влияет на состояние волосяного покрова, что большое количество кофеина нарушает кровоток в эпидермисе, в коже головы и провоцирует закупоривание сосудом. Таким образом, фолликулы не получают достаточно витамины и могут разрушаться. Некоторые специалисты утверждают, что сужение сосудов головы может оказывать алкалоид, который содержится в кофе. А когда сосуды резко сужаются, то в головной мозг поступает меньше крови, что влечет спазмы капилляров. При этом сальные железы начинают неправильно работать и в результате волосы истончаются и выпадают. А из-за дефицита питательных веществ постоянно разрушаются волосиные луковицы. И в итоге структура волос ухудшается, они становятся ломкими и тонкими, перестают расти. Также говорят, что со временем этот процесс может приводить к возникновению залысин. Поэтому правда это или заблуждение при всей любви к этому ароматному напитку лучше ограничиться употреблением до 1-2 чашки в день. Если вы хотите узнать более подробно о выпадении волос, о всех способах лечения и грамотном питании для роста волос, переходите по закрепленной ссылочке и смотрите следующее видео. Всем роскошных волос!